В рекламной кампании, посвященной продвижению приложения, каждый вложенный доллар должен окупаться и приносить ощутимые результаты. Но добиться этого не так просто. Чтобы поддерживать результативность при широком охвате или вести несколько кампаний одновременно, нужно прикладывать много усилий. Автоматизированная реклама мобильного приложения – это способ достичь лучших результатов ценой меньших усилий. Привет, я Мария, и это Новости Digital. Запуск рекламы для установки приложений в 2012 году стал отправной точкой на пути Facebook к разработке решений, помогающих рекламодателям добиваться лучших результатов и стабильного роста. Автоматизированная реклама приложений — это новая функция для рекламодателей, основанная на механизмах машинного обучения. Ее могут использовать компании любых размеров, которые хотят добиться от своих приложений большего, расширить охват и поддерживать результативность на стабильно высоком уровне. Автоматизированная реклама приносит больше ценных результатов, а также значительно упрощает управление компаниями и креативами. Принципы работы автоматизированной рекламы приложений Широкий охват и стабильные результаты Если вы будете повышать бюджеты, системы машинного обучения и автоматизации будут поддерживать результативность вашей компании Автоматическое тестирование и показ эффективных креативов Вы можете показывать до 50 изображений и видео, дополненных не более, чем пятью вариантами текста Автоматический инструмент оптимизации динамических креативов будет тестировать разные комбинации креативов и показывать наиболее эффективные Улучшенная оптимизация для разных целей. Более эффективные модели показа для целей установка приложения, события в приложении и оптимизация для ценности помогают достичь лучших результатов. Чтобы увеличить количество установок и повысить ценность событий, например, покупок, можно использовать новый комбинированный тип оптимизации. В таком случае реклама в компании будет подстраиваться под достижение обеих целей. Охват большего количества людей в разных местах. Укажите магазин приложений, страну и желаемый результат оптимизации, и машинное обучение охватит больше нужных вам людей. Ваша реклама будет показываться людям, которых она заинтересует по минимальной цене в автоматических местах размещения на Facebook, в Instagram и Audience Network. Более эффективное достижение целей. Автоматизированная реклама приложения использует упрощенную структуру, чтобы избежать пересечения аудиторий и сократить количество компаний. В идеале в каждой компании должна быть только одна группа с одним объявлением. Упрощенный процесс создания и меньшее количество вводимых данных позволяют быстрее запускать кампании. Тестирование для определения оптимальной стратегии. Чтобы определить, подходит ли вам компания с автоматизированной рекламой, сравните ее с результатами вашей обычной кампании. В этом вам поможет АБ-тестирование. Аудитории тестируемых компаний не должны пересекаться, потому что в таком случае наша система машинного обучения не сможет работать на полную мощность. Подробные инструкции по началу работы с автоматизированной рекламой приложения можно найти в справочном центре. Facebook выпустит эту функцию в ближайшие месяцы. Она будет доступна при выборе цели «Установка приложения». Автоматизированная реклама приложения гарантированно принесет вам более устойчивые результаты. Следите за нашими видео и первыми узнавайте о новых полезных функциях Facebook. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!